Всем привет! В эфире универ а в студии Анна Глазунова наша команда подготовила для тебя самые важные и интересные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанский федеральный университет прибыли представители университета имени Хамада Бин Халифа. Представитель КФУ принял участие в экспертной сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В университетской клинике КФУ пациентку с диагнозом митральной недостаточность» прооперировали новым способом. Казанский федеральный университет посетили представители университета имени Хамада бин Халифа. Подробности смотрите в следующем сюжете. Состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации университета имени Хамада Бин Халифа, вуза, который расположен в столице Эмирата Катар. По традиции гости посетили музей истории КФУ, прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами высшего образования в Казани, узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Я бы хотел выразить благодарность за приглашение в Казанский федеральный университет. Я представляю университет имени Хамада Бин Халифа в государстве. Катар, А в частности факультет исламских исследований. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета мы с руководством ВУЗа обсудили возможности для взаимодействия на академическом и исследовательском уровне, возможность обмена студентами. Я надеюсь, нам удастся подготовить необходимые документы для того, чтобы начать сотрудничество между нашими университетами. Также члены делегации побывали в императорском зале и знаменитой ленинской аудитории. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Заместитель директора Института международных отношений Казанского федерального университета по научной деятельности Лилия Иликова стала первым в истории российским участником экспертной сессии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по истории и межэтническим отношениям. Подробности смотрите в следующем сюжете. Двухдневная экспертная консультация по дискуссионным вопросам истории и межэтнических отношений прошла в ГААГе в конце сентября. Казанский федеральный университет на сессии представляла заместитель директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности Лилия Иликова. Я была приглашена на экспертную сессию по межэтническим отношениям и так называемым «contested history», то есть спорных моментов исторических, которые оказывают свое влияние именно на развитие межэтнических отношений. Здесь был, ценно, был ценен опыт Татарстана представить, именно каким образом в Татарстане мирно сосуществуют различные религии различные этнические группы. Каким образом становится все это возможным? Отметим, что представитель России был приглашен на сессию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этой области впервые. Приглашение принять участие в экспертной сессии поступило после визита делегации Управления Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром Ламберто Заньером в Казанский федеральный университет в июле этого года. Он посетил Казанский университет, ему очень понравилось в Казани и более того был очень высоко оценен опыт Татарстана именно в поддержании межэтнического мира, межнационального согласия и межконфессионального, тоже вот мирного сосуществования различных народов и религий. На встрече присутствовали представители ведущих университетов стран-участниц ОБСЕ, представившие опыт научно-экспертной работы в сфере исторических и межкультурных исследований. В целом могу сказать, что доклад был встречен очень живо. Для меня удивительно, что до сих пор о Татарстане настолько мало знают. И вот одним из результатов, я считаю, моей поездки было то, что удалось лишний раз рассказать о том, что вот есть так Такая республика, есть такой опыт исторический, который накоплен. То есть это нужно, конечно, популяризировать. Лилия Талибова, Александр Юдин, Универньюз. Пациентку с диагнозом митральная недостаточность. Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета прооперировали новым способом. Операция проходила при помощи 3D-видеокамеры, монитора и очков. О том, чем уникален данный метод, расскажем в сюжете. Использование 3D-очков не в кинотеатре за просмотром фильма, а при проведении сложных операций. Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза оперируют молодую пациентку. У нее митральная недостаточность – это вид приобретенного порока сердца, нарушение функции митрального клапана. Кардиохирурги из Пензы проводят мастер-класс для врачей КФУ по выполнению операции с помощью способа миниторакотомии. Это новый вид операции. Операции, который с недавнего времени начал проводиться в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии города Пенза. Данный метод позволяет выполнять операцию при помощи небольшого разреза длиной всего 4 сантиметра. В грудную клетку заводится 3D-видеокамера, и оперативное вмешательство выполняется при помощи 3D-монитора и в 3D-очках. Через маленький разрез под правой молочной железой с использованием в виде эндоскопической стойки с функцией 3D. Функция 3D позволяет э, визуализировать клапан во всех деталях, э, увидеть все причины недостаточности клапана и патологии и выполнить э, качественную пластику метрального клапана. Имеется ряд плюсов при применении такого метода. Послеоперационный период будет проходить намного легче. Пациенты смогут заниматься физической активностью уже через одну или две недели после выписки. У них не будет ограничений в подъеме тяжести. Данный способ может применяться при ряде операций. Это оборудование может применяться при патологии митрального клапана изолированной и при изолированном коронарном шунтировании передней межелудочковой артерии. При использовании данного оборудования возможно выделять внутреннюю грудную артерию, которая будет использоваться в качестве шунта. До этого лечения такой патологии можно было проводить двумя способами. Первое это стандартная стернотомия, то есть хирургический разрез делается длиной от шеи до живота. Это полное рассечение грудины продольное. Безусловно, это приводит к сильному болевому синдрому после операции но ну, и обуславливает еще риск развития ряда осложнений. Есть еще один способ, который применяется врачами при подобных операциях в университетской клинике КФУ. Это методика ТАВИ – транскатетерная имплантация аортального клапана. Она выполняется доступом через сосуды на бедре, на ноге, выполняется под рентгеновским контролем и не сопровождается в общем, скрытием грудной клетки. Не всегда есть возможность установить транскатетерный протез этого клапана, Поэтому, к сожалению, открытые методики, пока от них мы избавиться не можем, они остаются. Но минимизировать операционную травму за счет мини-доступа мы можем. Методика ТАВИ является достаточно дорогостоящей. После аппровации способа мини-торакотомии с применением 3D-технологий планируется, что в университетской клинике КФУ будут проводиться операции подобным способом. Анна Глазынова, Александр Юдин, Универньюс. Сыграть на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала впервые сможет непрофессиональный актер. Подробности смотрите далее. Впервые в Казани прошел всероссийский конкурс талантов «Народный театр». Для участия не требовалось иметь профильное актерское образование. Достаточно любить театр и желание попробовать себя в роли актера. Проект заключается в том, что у простого жителя города Казани, и не только Казани, Республики Татарстан, есть возможность, уникальная возможность в дальнейшем попробовать себя в роли реального актера в нашем театре «Камала». Участвовать в кастинге можно было с 16 лет, а главным критерием являлось знание татарского языка. Приняли участие более 60 человек, в том числе студенты Казанского федерального университета. Для меня театр – это не какое-то там здание, это для меня вся вселенная, можно сказать. Вот. И вообще в нашем факультете есть кружок, Молодежный театр Мизгель. Это э, актриса. На прослушиваниях экспертное жюри выбрала пятерых кандидатов. Эти ребята начнут репетировать постановку в театре имени Галя Камала под руководством ведущих мастеров и артистов. За это время участники смогут отточить основы театрального мастерства и раскрыть свой актерский талант. В первую очередь было, конечно, прощать внимание на... Внутреннюю национальная национальную подвижность. По итогам конкурса будет выбран победитель, который выступит перед зрителями и экспертами на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала с профессиональными артистами. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока.